Добрый вечер, уважаемые слушатели. Меня зовут Игорь Нилкин, я работаю в Институте физики в Центре квантовых технологий. Сегодня я хотел бы рассказать вам небольшую лекцию о спинных волнах или, что -то же самое, о магнонах. И вообще область исследования спинных волн называется магноника. Значит, почему я выбрал эту тему? Потому что это очень такое горячее направление в последнее время. Ну и, и плюс мы этим занимались последние примерно года полтора-два, поэтому мне это особо интересно. Вот. Ну давайте начнем. Здесь на слайде показана частота встречаемости имен спин wave, ну это спиновая волна или магнон, в статьях научных, в названии или в ключевых словах. Вот. Видно, что примерно последние лет... Ну, десять, может быть, чуть меньше даже. Интерес к спинным волнам очень резко возрос. Это связано с, скажем так, прорывными работами, которые показали возможность применения спинных волн в определенных сферах и как бы, показали инструментарий, как, как с этим работать. Вот Об этом мы сегодня и поговорим. Но для начала мне нужно ввести, как бы, вас немножко в курс, что такое материал, потому что кто-то, может, об этом не знает или забыл, потому что я с этим потом буду работать. У нас, как вы знаете, есть атомы. Вот эти синие кружочки — это атомы, здесь показаны. Вот. И у некоторых атомов есть магнитный момент. То есть это, можно сказать, маленький-маленький магнитный диполь или маленький-маленький магнитик. Вот. Если, значит, магнитного момента нет, то это материал называется демагнитный. Если магнитный моменты есть, но они не упорядочены, эти магнитные моменты, то это парамагнитный материал. А вот если есть довольно сильная связь между этими магнитиками, которая стремится их сделать все параллельными, то материал называется ферромагнитный. Вот. Причем существует еще температура, при которой он перейдет в паромагнитное состояние. То есть, грубо говоря, при повышении температуры, в конце концов, тепловые колебания разрушат этот порядок, и он станет вот таким вот хаотичным тоже материалом-пармагнетиком. Вот спинные волны, они могут существовать только в материалах с упорядоченным магнитным состоянием, это ферромагнетики, ну или более сложные ферримагнетики антиферромагнетики. Но мы будем говорить про простые варианты, про ферромагнетики. Вот. Впервые предложил вообще концепцию спинных волн Феликс Блох, швейцарский ученый, который потом получил Нобелевскую премию, правда, не за спинные волны, вообще за вклад в науку в этой области. Вот. И он, уже зная, что существуют волновые функции, волновая природа вещества, атомная структура, электронная структура, он предположил, что… или а, магнитный момент у атомов есть, предположил, что эти магнитные моменты могут быть возбуждены. То есть появляется некая допустим, перевернутый момент в другую сторону за счет теплового, допустим, воздействия. И вот такое возбуждение, оно живет, как бы существует, в виде волны. И он назвал это спиной волной. При этом, как бы он, как вывод, сказал, что такие волны, они должны понизить на материала, поскольку у вас волна ⁇ это есть некое отклонение от равновесного направления. То есть ваш магнитный диполь, момент, он отклоняется от и тем самым понижает магничность материала. Вот, и он даже рассчитал как бы зависимость от температуры. Чем больше температура, тем больше спинных волн, тем сильнее у вас момент э, проседает. Вот. А, и это как бы было э, э, описано для тепловых неконкерентных спинных волн, то есть возникающих за счет теплового возбуждения. Вот. Ну, как-то сделать анимацию такого теплового возбуждения попытались люди. Вот пример такого возбуждения. Вот все эти палочки — это магнитные моменты упорядоченные. И вот мы один отклоняем в какую-то сторону за счет какого-то возбуждения, и вот начинается релаксация этого возбуждения. Это, как можно сказать, некая тепловая спиновая волна. Вот. А, соответственно, Уменьшение магничности, оно вот такого характера должно нести, вот эта штрихпунктирная красная линия — это очень слабый эффект, на самом деле, при очень низких температурах. То есть его, на самом деле, очень сложно еще обнаружить, вот. Но люди этим занимались, очень аккуратно меряли и обнаружили, что, на самом деле, степень 3 вторых — это не, не обязательно такая там степень. Они там разные в зависимости от материала, от там, степени, от, как бы характера взаимодействия, вот. Там много разных степеней, начинают от 10 вторых, и кончая… ну, наверное, сам маленькая три вторых Вот. То есть там много вариантов. Но Блок в целом как бы концепцию правильно предсказал. А другой вариант, где можно увидеть тепловые спинные волны довольно просто — это просто померить сопротивление у фирмагнитного материала в зависимости от магнитного поля. Значит, в чем тут идея? А, идея в том, что эти спинные волны, или магноном их будем называть, они рассеивают электроны дополнительно. То есть чем больше этих магнонов, тем больше у вас будет сопротивление материала. Вот. Но магнитным полем эти магноны можно немножко подавить, их возбуждение, а тем самым понизить сопротивление. Вот это и делали люди, вот в зависимости от там, темпера разных температур, мерили как сопротивление там, для железа, кобальта, никеля — менялось при прикладывании магнитного поля. Тут огромные поля, конечно, 300 tesla, 30 тесла, это очень большие поля. Вот, но видно, что сопротивление действительно падает, потому что мы подавляем магноны. Это эффект очень хорошо измеряется, легко наблюдается, вот, и поэтому тут уже никаких сомнений нет, что магноны существуют тепловые. Вот, но мы тоже этим занимались, вот, на материале «Полодец железа, в пленках тоже видели то-то. Вот подавление магнонов, то есть падение сопротивления при увеличении поля. Вот. Причем у нас оказалось, что самое большое подавление, то есть ну, самое большое количество магнонов, оно на температуре Кри возникает. Вот. Дальше эти магноны начинают пропадать, потому что у нас материал становится парамагнитным, о чем я говорил. Вот, ну, вот немножко говорят, что спинный волон действительно существует. Это наблюдался эффект довольно давно. Вот. И надо уже более детально Посмотрите, что такое спиновая волна. Так. Не срабатывает почему-то переключение. Значит, поскольку аудитория довольно широкая, я буду простым языком рассказывать про это, и мне нужна будет некая аналогия. Вот самая простая аналогия — это юла или волчок, вот, у которой есть угловой момент, то есть она раскручена. Мы ее сильно раскручиваем. Есть угловый момент, то есть это векторное произведение, радиус вектора на скорость, на импульс. вот. И, как мы знаем, мы когда раскручиваем волчок, он просто крутится, никуда не двигается, стоит на месте. Но если мы его отклоним от положения, так скажем, равновесного, наклоним немножко, как здесь показано, он начинает процессировать. вот. Потому что появляется некий крутящий момент tau. Торг по-английски обычно говорят. Вот, и он начинает процессировать. Вот эта аналогия, она похожа будет на процессию нашего магнитного момента дальше. Вот, Значит, запомним эту аналогию. А теперь представим, что у нас а, есть система как бы закрепленных этих волчков, а, и один мы начинаем отклонять. Они все процессируют, то есть они все они все раскручены, крутятся в небольшой угловой момент, вот, и один мы отклоняем, а, и при у нас еще все эти волчки связаны маленькими пружинками между собой, то есть и взаимодействие между ними. Тогда они все начинают прецессировать да, по-своему, но прецессия, она довольно упорядоченная получается, и в ней можно выявить некие волновые свойства в этой прецессии. Вот, а вот теперь мы перейдем от этих волчков к атомам, к их магнитным моментам. Тут вкратце скажу, что у атома есть магнитный момент, и он связан с тем, что у нас, во-первых, электрон движется по неким орбитам. Ну, в самом простейшем как бы, представлении — это такая вот круговая орбита, да. то есть это вращение электрона, как у волчка, по сути, да? вращение такое. А второй еще вариант — то, что сам электрон имеет спин. То есть это как бы очень грубо на классическом языке — это собственное вращение электрона. То есть, грубо говоря, Луна вращается вокруг планеты Земля, но еще она сама вращается. Вот. Ну, например. А, и вот этот угловой момент суммарный, спин плюс орбитальный, общий момент, он пропорциональный магнитному моменту атома. А, и, в общем, по той же аналогии, а, что и с волчком, если подействовать силой на вот эту вращающую систему, имеющую момент большой угловой, а, то она тоже начнет процессировать. Только вместо силы, Здесь является поле, эффективное поле, магнитное, вот. То есть система, вот эта процессирующая система реагирует на магнитное поле. Если у нас M направлено вдоль поля, то ничего не происходит. То же самое, что если бы у нас волчок стоял вертикально. Но если мы M отклоним от направления поля или полем отклоним от направления M, у нас магнитный момент начнет прецессировать вокруг этого направления поля. Вот. Эта прецессия такая же по сути по аналогии с волчком. Называется она ларморская предсессия, а частота, она пропорциональна вот этому эффективному полю. Чем больше поля, тем быстрее крутится наш момент. Называется ларморская частота прецессии. Так, все, от аналогии мы перешли уже к более-менее физическим объектам стоящим. Что-то у меня опять не срабатывает. Вот. Но нужно сказать, что у нас волчок хоть и процессирует довольно долго, но в конце концов он падает на пол. И в принципе, то же самое происходит и с нашим моментом. Он хоть и процессирует довольно долго, но в конце концов он выстраивается вдоль поля вот. за счет того, что есть эффект застухания, дампинг. Вот. Это связано с тем, что есть взаимодействие с окружающими атомами. Вот. И у нас это наблюдается экспериментально, много раз подтверждено. Вот одна прецессия момента вокруг вот этого направления поля фиктивного, которая затухает. Вот. Ну вот в характерное время, видите, всего лишь там полторы наносекунды. это довольно быстрый процесс, как бы очень быстрый процесс. И поэтому у нас как бы моменты в конце концов все направлены вдоль поля эффективного. То есть, грубо говоря, наш стрелка компаса направлена вдоль магнитного поля. Она не прецессирует бесконечно вокруг него. Вот. Ну давайте вот, теперь мы знаем, что наши моменты не могут просто так двигаться, они должны именно процессировать. И теперь еще они, если друг с взаимодействуют, то что такое спинная волна? Вот она примерно вот так должна выглядеть. Это вот они все эти моменты, эти стрелочки процессируют по-своему, но они, есть общая связь между ними. Видно, что есть такая волновая структура. Да? Если мы нарисуем это в двумерной системе, то получится вот такая вот волновая структура. вот в которой можно выделить длину волны, волновой вектор. Вот. А это плоская волна получается. Вот, и с этим работать уже как с, с волнами. Вот сейчас еще одну анимацию вам покажу. Сейчас, извините. Как это вот выглядит в двумере? ну Немножко подвисает, конечно. но Вот это, так это примерно должно выглядеть. Немножко такое залипательное видео, как двумерная спинная волна выглядит. Вот, ну, все мы посмотрели, что это такое. Вот, ну и нужно еще сказать пару слов про то, какие основные там, взаимодействия внутри этой волны есть. А, обменные взаимодействия — это те самые пружинки, которые связывают а, волчки или наши протестирующие моменты. Это очень сильное взаимодействие, но оно очень а, на небольшие расстояния распространяется, буквально на соседние атомы, вот. А есть еще и диполярное вза диполь взаимодействие, дипольное взаимодействие. Оно, наоборот, слабое достаточно, но действует на очень как бы далеко расположенные атомы между собой. Вот. Значит, обменная энергия стремится сделать параллельно все моменты, а вот дипольный там гораздо сложнее. Там скорее, наоборот, хочет перевернуть в обратную сторону, но это легко понять, когда вы магнитики подносите два, они хотят развернуться друг с друга. То есть север к югу приблизится это вот то самое дипольное взаимодействие. А, так, поехали дальше. Какие материалы люди используют в основном? Конечно, их гораздо больше, но основные материалы при исследовании спинных волн. Значит, я здесь привел три классических вообще фермагитных материала. Они не очень годятся для спинных волн. А вот эти три нижних, они уже более-менее подходят для спинных волн. Но самый лидер, один единственный вообще, больше у него аналогов особо нет пока, это вот этот материал, он называется ЖИК, и 3 О12, 3 Гранат его называют еще. Вот, значит, в чем он отличается от всех других? Надо посмотреть вот на, на время жизни, lifetime время жизни, этого возбуждения. помните, я говорил, что он затухает, в конце концов. Вот сколько он будет так вот крутиться? Сколько будет спинная волна жить сама по себе? Значит, у всех она это порядка наносекунды, у железа еще меньше — 80 пикосекунд. А вот у этого жига — это 600 наносекунд, там, в тысячу раз больше, почти в тысячу раз. То есть это, конечно, существенно, там, облегчает работу с этими спинными потому что это очень долго живущие, получается, возбуждение, И поэтому основные работы сделаны как раз вот на этих жигах, но люди постепенно переходят на другие материалы, уже как бы зная, что должно происходить. То есть как бы фундаментальную физику в спинных волн поняли на жигах, а дальше ее расширяют на другие материалы. Так, ну, надо сказать, что это монокристалл еще обязательно. Это монокристалл. Хорошего очень качества. Значит, давайте теперь поговорим, как эти спинные волны возбуждать, не тепловые, которые вы можете температурой возбудить, а именно а, когерентные спинволны, то есть такие с определенной фазой, чтобы с ними можно было работать. А, самый простой вариант предложил Чарльз Китель а, еще довольно давно, там, в 60-х годах. Тогда еще не было никакой технологии по напылению специальных наноструктур, а, и поэтому сложно было как-то делать очень маленькие микровозбуждения, микроантенны, чтобы спинную волну возбуждать. А вот он предложил простой вариант напылить тонкую пленку. Вот эта тонкая пленка, вот, и, ну, пленки уже умели пылить, достаточно тонкие, и как бы в ней, вот по толщине этой пленки, создать стоячую спинную волну. Значит, в чем отличается стоячая от бегущей? А в стоячей спинной волне они все моменты вращаются в одной фазе, но у них меняется амплитуда. По там, по направлению, вот, по толщине в данном случае. Это очень похоже на то, как вы э, получаете стоящие волны, волны акустические на, там, на гитаре, допустим, на струне. Э, дергаете струну, она закреплена, и там возникает стоящая волна. Вот. Здесь надо тоже закрепить э, только не струну, а вот эту прецессию на концах, то есть на интерфейсах этой пленки. Тогда может спинная волна возникнуть. Надо просто приложить, постоянное поле и переменное поле, то есть постоянное — то самое аж эффективное, вокруг которого моменты вращаются, а переменное — оно как раз возбуждающее поле, чтобы у нас в процессе возникало. Вот. Это он предложил, это пронаблюдали экспериментально. Действительно, вот эти пики, значит, давайте расскажу. Это график по оси Х магнитное поле, а здесь поглощение в резонаторе в котором помещен образец. Вот каждый пик соответствует моде спиновой волны, стоящей спиной волны в этом образце. Это пленка пермалоя, вот. И моды — это вот то, что я говорил, изменение процессии, амплитуда процессии момента, вот она, первая мода такая. Вторая мода не наблюдается за ее антисимметричностью, третья опять наблюдается, вот они здесь проявились. Эти моды, как бы тут очень детальное наблюдение получается уже люди внутрь посмотрели не просто там какие-то тепловые моды посмотрели, тепловые колебания, тепловых макнонов, а создали, специально возбудили нужные моды. Более того, они изменением толщины пленки могут варьировать число этих мод. Вот. И поэтому это уже как бы… Люди посмотрели вглубь этих спин волн, уже отсюда пошел как раз взрыв, публикации по спину волнам, потому что это уже такое детальное представление, можно отсюда вытаскивать дисперсионные законы и так далее. Вот, но ну, сейчас люди дошли до такого уже, что создают стоящие спины волны в специальных маленьких нанорезонаторах. Вот здесь показан пример. Вот такого делают такие диски, они размером примерно 200 нанометров, это очень мало, но, грубо говоря, таких дисков можно уместить на срезе Человеческого волоса примерно 10 тысяч штук. То есть это очень маленькие кусочки ферма-это материала. И вот в отдельном кусочке такой вот наноантенной, вот это реальный снимок, ну это микроантенна, скажем так, можно регистрировать стоячие спину волны. Значит, они вот здесь возникают из-за того, что система ограничена такими ограниченными условиями. Вот. А вот, вот эти пики, которые наблюдаются, это все эти моды спинных волн. А здесь просто разные диаметры, ну или радиусы этих колечек, этих дисков. Ну, чем больше у вас диск, тем больше мод может в нем возникнуть. Вот они такие моды. Вот. То есть вот до такого вы дошли, что могут регистрировать от отдельного нанодиска диска спинные волны стоящие. Все здесь хорошо с теорией А Мы тоже немножко этим занимались как бы я вначале говорил, что мой интерес к волн, с тем, что мы этим занимались, мы делали стоящие спинн-волны а, в пленке. Тоже городе все просто, но здесь есть хитрость, что мы меняли по толщине пленки магнитные свойства. А, получается очень хитрая система, и моды спинных волн в ней вот так вот, а, получается, возникают. То есть первая мода там, вверху пленки, дальше вторая чуть ниже и так далее. Вот такое вот проникновение спинных волн в глубину пленки. Это все мы наблюдали и сертифически как бы объяснили. Вот. Но интереснее, конечно, не стоячие спинные волны, а бегущие спинные волны, потому что с ними можно работать как с неким сигналом. Грубо говоря, электроны запускают там через транзистор и работают как с сигналом. Со спинной волнами можно также работать. И вот когда научились люди делать уже на нано-антенны, они смогли возбуждать эти спинные волны. Вот, ну, вот пример здесь показан. Вот такая вот антенна — это просто такая проволочка, через которую течет переменный ток с, с нужной частотой, примерно несколько гигагерц. Вот. Он возбуждает спинные волны, потому что переменный вокруг проволочки возникает переменное магнитное поле, как вы знаете, да? когда ток течет по проводнику вокруг него кольцевое поле. Вот. На частоте резонанса для данного материала возникает возбуждение спинных волн, и они бегут в разные стороны спинной волны. И вот это как бы наблюдается спектр этих спинных волн. А вот здесь основная там, мода, скажем так, этой возбуждение. Если проследить, как спинная волна бежит от одной вот этой антенны к другой, то есть возбуждать спинную волну одной антенны и детектировать другой, то можно понять, какая скорость распространения спинной волны. Вот здесь просто меняли расстояние между этими антеннами, 19 микрометров, 4, 3, 1. И вот сигнал, который приходит на эту микроантенну. Видно, что чем больше расстояние, тем позже он приходит, а на каком-то расстоянии вообще не приходит, потому что просто спинная волна затухает. Вот. Ну, видите, хотя, наверное, наносекунды. Вот. И отсюда можно оценить скорость распространение спинной волны, групповую скорость. Вот она, порядка четырех, там, шести километров в секунду. Такая скорость. А, почему она от поля зависит? Потому что меняется, как мы знаем, частота. Да, я говорил, что лармородка частота прицессия на полю. Чем больше поля, тем больше частота, тем быстрее распространяется спинная волна. Вот. А, ну и другой метод для именно наблюдения спинных волн — Люди изобрели специально для этого. Это очень мощный метод. Он сильно помог продвинуться вообще в понимании, что происходит. Это метод бриллианской спектроскопии Он BLS называется. Я буду в BLS говорить, чтобы короче было. Вот. Значит, в чем его идея? Лазером с определенной частотой, конкретным светом, светит на материал, в котором должны наблюдаться магноны. И там происходит рассеяние этого света, значит, либо с поглощением магнона, либо с его рождением. И, соответственно, получается, частота либо увеличивается лазера, либо уменьшается. Вот. То есть мы видим потом, когда мы смотрим уже на спектр нашего излучения отраженного рассеянного, мы видим основную линию — это просто отраженный сигнал, и вот два пика, которые как раз связаны с взаимодействием с магнонами. Вот. Значит, техника примерно так выглядит. У вас лазер светит на образец, потом вы собираете этот цвет обратно, в интерферометре выделяете нужную длину волны, анализируете фотодетектором. Вот. Поскольку э, лазер можно неплохо сфокусировать, пучок, это получается техника с разрешением по пространству. Более того, сейчас последние технологии с ближнепольной, они позволяют еще уменьшить, ну, увеличить разрешение до там уже десятка нанометров дошли люди. Поэтому это получается очень пространственно разрешенный метод, который чувствует, где какая там волна возникает. Плюс это разрешение по времени можно получить. Плюс еще мы получаем разрешение по волновому вектору, потому что отклоняя падающий луч лазера, можно менять а, вот это соотношение а, сохранения а, импульса энергии, грубо говоря, вот, и детектировать а, магноны с разным а, волновым числом. Вот. Ну, вот разрешение по времени 1 наносекунда, что неплохо, в принципе. По частоте это 50 МГц. Вот. Ну максимальный а, волновый вектор, который мы можем… волновое число, которое мы можем увидеть, это он ограничивается длиной волной лазера по этому соотношению, когда коеточность это равно единице. Так, значит, волновой вектор — это величина, которая обратно пропорциональна длине волны. Скажем так, чем больше волновой вектор, тем меньше длина волны. Вот, поэтому с помощью этого метода нельзя увидеть очень короткие спинные волны. Это немножко такое ограничение этого метода. Ну, давайте посмотрим на дисперсионную кривую, которую получается с помощью БЛС, -а, вот просто тепловых магнонов, никакого нету возбуждения, просто за счет температуры они сами возбуждаются, смотрим с помощью БЛС, -а, вот поворачивая угол нашей системы оптической на разрешение по волновому числу и по частоте, значит эти линии наклонные это фононные дисперсионные как бы фононные линии акустические а вот эта вот красивая кривая — это как раз-таки дисперсионная кривая для магнонов. Вот она такая хитрая. Напомню, что как бы групповая скорость, она равна производной от df по dq, то есть наклону этой кривой, и вот в этой области вообще получается отрицательная групповая скорость, вот. Плюс еще есть минимум у, у этого дисперсионной кривой. Вот, а можно посмотреть в разрешение во времени в пространстве, о чем я говорил. Вот, допустим, мы возбуждаем спинную волну вот в этом месте и смотрим, как разбегаются спинные волны в разные стороны по вот этому волноводу. Вот. Ну вот, видео, с этим показать не могу, но меняется время по горизонтали, вот это начало возбуждения, они пошли, разбегаются. Интенсивность падает за счет демпинга, за счет затухания, естественно, но вот все можно прям в реальном времени увидеть, как происходит движение спинных волн. Так, теперь нужно поговорить про нелинейные эффекты. В принципе, когда вы возбуждаете на какой-то частоте спинную волну, на той частоте она как бы существует. Вот это частота возбуждения по оси Х, а это частота спинной волны, которая из БЛС определяется. Вот это основная линия, когда частоты совпадают. Но появляются другие частоты. На самом деле это связано с тем, что магноны между собой взаимодействуют и получается, там, во-первых, вот это два магнона могут превратиться в один сюда, один сюда, да? частота у одного возрастет, у другого упадет. Появляются, во-вторых, еще магноны с частотой удвоенной, утроенной. Это как в оптике примерно, нелинные эффекты, вот. И это тоже как бы и, и надо иметь в виду. Причем эти нелинные эффекты, они проявляются при больших мощностях. Вот если маленькая мощность накачки, то все линейно, грубо говоря, а если большая мощность накачки, то вот эти как начинают проявляться. А, ну и давайте немножко детальнее посмотрим на дисперсионную эту кривую. Значит, она довольно хитрая. Она очень сильно зависит от направления магнитного поля. Вернее, соотношение, куда направлен а, распространение спинной волны и куда направлено поле магнитное. Вот тут два таких вот противоположных варианта, когда распространение волны и магнитное поле ортогональны, а здесь, казаться, направлены. Видите, насколько отличаются дисперсионные кривые, почему так происходит? Это очень просто объясняется с точки зрения магнитостатики, взаимодействия, скажем так. Значит, когда у нас вектора направлены противоположно, да, вот, вернее, ортогонально, значит, у нас... Волна строится в этом направлении, да? а моменты направлены вот сюда все. Потому что поле все направлены, поле их туда выравнивает. И вот посмотрим на проекцию на плоскость от этих красных наших стрелочек, наших моментов. Значит, этот момент, у него проекция направлена вправо, вверх, а у этого момент — влево, вниз. Это, грубо говоря, наши магнитики повернулись одинаковыми полюсами друг к другу и отталкиваются. Это такая ситуация повышает энергию системы, поэтому у нас дисперсионная кривая идет вверх. А другая ситуация, когда у нас и волна распространяется в, в этом направлении, и момент, и поле, момент вытаскивает в это направление, и поэтому проекции, они уже направлены в противоположные стороны. сторону. Вот у этого сюда смотрит, а у этого сюда смотрит проекция. Это как бы магнитики направлены друг к другу противоположными полюсами, что понижает энергию, и поэтому у нас уменьшается частота нашего дисперсионной кривой с включением волнового вектора. Вот. Далее, если потом рисовать, сейчас я к этому перейду, если рисовать далее, вот, вот это, то, что я показывал, это вот, вот, вот эта кривая и вот эта кривая, вот этот пад, Потом они все начинают подниматься вверх за счет того, что уже на больших волновых векторах, когда очень маленький длинный волн, влияет очень сильно уже обменная энергия, а диполидипоинзмодействие уже не сильно как бы сказывается, и они все вот на одну, как такую вот кривую выходят, которая пропорционально q квадрат. вот. Еще нужно сказать, что обычно все это делается в пленках, и поэтому возникают некие моды, связанные вот с э, запиранием спинных волн в неком пространстве. Вот есть моды, связанные с толщиной, да, это как раз-таки стоящие волны по толщине, которые я вам давно еще показывал, вот. вот это они как здесь нарисованы, дополнительные, получается, более высокие частоты. А есть еще моды, которые связаны с тем, что у вас волноват может быть очень узкий, быть, там 100 нанометров или 200 нанометров, грубо говоря. Тогда вот здесь тоже могут возникать некие моды, то есть э, стоящие э, волны, а, говоря, вас амплитуда прецессии по латеральному направлению будет меняться, вот. У них будет частота, будет, может, понижаться. понижаться. Ну, про это уж не будем сильно углубляться, просто надо иметь в виду, что там все обычно сложнее. Может быть, несколько мод, когда вы зажимаете спидную волну в некий волновод, который очень маленький. Вот. Ну, еще есть другой вариант, когда у вас поле направлено вертикально вверх. А, это совсем другая ситуация уже. Она не зависит от того, куда направлен Q-вектор, потому что это все симметричная ситуация получается. И вот дисперсионная кривальность вот так вот выглядит совсем по-другому. Вот. Ну и еще пару слов надо сказать, что люди разработали магнонные кристаллы. А Это такие кристаллы, у которых магнитные свойства в каком-то направлении меняются периодически. И вот по аналогии там с оптическими фотонными кристаллами возникают некие запрещенные зоны для определенной частоты, в которых как бы спинная волна не может распространяться. Вот. Это тоже потом будет использовано этим этих магномных Так. Давайте перейдем к реальным экспериментам по распространению спинных волн в волноводах. Это самое интересное. Как они двигаются в волноводах? Вот здесь люди с помощью точного контакта, наноконтакта, создавали... Там, автопрецессию, автоколебания. Не будем детали вдаваться, как это происходит. В общем, неким образом создали возбуждение спинной волны. И вот она побежала по этому волноводу. Вот. И вот смотрит с помощью БЛС, вот а сверху, как это распространяется. Вот видно, что она двигается, распространяется спинная волна. Это самый простой эксперимент. А теперь давайте более сложный вариа вариант. Значит, как я говорил, спинная волна, возбуждаемая, допустим, антенной, она такая когерентная, у нее есть фаза. И вот если мы две спинные волны создадим и направим их навстречу друг другу, вот, допустим, одной антенной другой антенной, то они будут интерферировать, эти спинные волны. Вот здесь показана реальная картина вот это в БЛС и видно, что тут интерференция спинных волн. Вот расчет, он прям полностью подтверждает эту интерференцию, все как положено. То есть эти волны могут, как и оптические волны, интерферировать, Далее, если у нас волновод не прямой, а какой-то искривленный, то эти волны начинают отражаться от стенок, потому что они не могут распространяться вне ферромагнитного материала. То есть если есть какая то вакуум, еще что-то, они просто будут отражаться и вот так вот уже распространяются, отражаясь от стенок. Более того, если вы сделаете такой сильный загиб, то спинная волна, в принципе, может и его пройти. Конечно, она тут начнет довольно сильно как бы гулять, ну, с большим отражением, с большим углом отражения ходить, но, тем не менее, она может и такой поворот совершить. Вот. Другой интересный эксперимент. Как мы знаем, световые волны, какие-то вообще волны могут преломляться, и спинные волны тоже могут преломляться. Здесь... Давайте схему объясню. Материал, этот, он сделан таким хитрым образом, что вот здесь полочка в этом месте. Вот она, полочка, вот тут нарисована вертикальной линии. Дальше под углом есть антенна, которая возбуждает спинные волны, которые бегут вот в этом направлении, такие плоские спинные волны. Вот они распространяются, их видно. Далее на этой полочке... За счет того, что меняются свойства материала, происходит преломление, и у вас меняется и длина волны, и э, угол распространения, то есть приходит реальное преломление спидной волны, все как положено. Только единственное э, отклонение от обычной оптики в том, что у вас э, закон этих синусов не работает. Он более немножко сложный, потому что у вас, э, грубо говоря, k — это не константа. Э, ну, э, не константа вот это надо это учесть просто-напросто. Вот еще интересный опыт, когда из волновода распространяется спинную волну в объемный материал. Ну, он, конечно, плоский, так, это тоже пленка, но она вот сильно увеличивается в латеральных размерах, и наблюдается вот такое вот хитрое явление, называется его каустикой. А, когда у вас при определенных условиях спинная волна вот так разбегается в два таких вот э, луча, скажем так, которые сильно сфокусированы. Вот. Но ну, это такой хитрый эксперимент. Вот это явление можно, в принципе, использовать э, каким образом? Если вы сделаете вот на выходе этих двух лучей два волновода, и, меняя эти условия, они очень тонко настраиваются, да, вы можете направлять либо в один волновод ваш вашу спинную волну, либо в другой волновод. Вот тут меняется частоту возбуждения, вот антенна возбуждает спинную волну, 11 ГГц, здесь 14 ГГц, 13,8. И вот у вас в разные заходят волноводы, спину волна. Еще более интересный эксперимент. Когда у вас один волновод, по которому есть бежит спинная волна, он находится рядом с другим волноводом, довольно близко. И поэтому между ним существует диполь-дипольное взаимодействие. Грубо говоря, второй волновод чувствует, что происходит на первом волноводе. Вот, и люди показали, тут довольно, уже вы видите, размер довольно маленький — нанометры, 300, там 300 нанометров, такие уже очень микромасштабы. Микро а, показали, что спинная волна может просто перескакивать с одного волны на другой. А, вот здесь показано, в зависимости от частоты, значит, в первом случае она пошла, перескочила, во втором случае — она пошла по обеим плечам, а в третьем случае она вернулась как бы в свое исходное состояние. Значит, почему так происходит? Потому что это как бы, получается, связанные осцилляторы между собой, и энергия перекачивается от одного к другому осциллятору. Вот она перекачка как бы тут видна. Вот он сюда прискочил, потом обратно. И нужно просто подобрать момент, когда у вас они начнут расходиться, эти волноводы друг от друг друга, и как бы спинная волна останется в каком-то из этих а, волноводов. То есть надо просто подобрать. А вот эта осцилляция, она очень сильно зависит от внешних условий. И вот меняя там частоту, а, поле, меняя мощность, допустим, интенсивность спинной волны, можно в разные как раз-таки а, волноводы загонять нам спинную волну. Вот, вот все эти свойства я вам рассказал. И уже зная все это, люди стали как бы, думать, куда это все можно применить. Естественно, самое такое передовое направление — это компьютерные расчеты, то без чего мы сейчас жить не можем, и надо еще улучшать, увеличивать мощности. Поэтому в первую очередь в это направление направлены все усилия, вот. И уже есть некие подвижки. То, о чем я говорил, как раз такие фундаментальные работы, которые как бы запустили лавину исследований на эту тему. Вот одна из таких работ — это создание магнонного транзистора. Значит, простой транзистор, как вы знаете, полупроводниковый полевой, который в наших процессорах стоит, он стоит очень как бы… он очень сложный, но как бы в простоте можно описать довольно просто. У него есть источник source и сток. Сток и сток, через которые может течь ток, там есть канал. Этот канал как раз запирается за затвор... напряжением затворя на гейте, вот. И малым сигналом на гейте можно управлять большим сигналом на и стоки Это некий такой вот тумбер включить-выключить, грубо говоря, и вот такую бинарную логику можно использовать для вычислений. Это вот классика уже, все понятно она, я думаю, всем. И поэтому хотелось повторить с помощью Магнонов такую же логику, потом эти как бы те же самые как, алгоритмы использовать. А вот здесь полностью магнонная логика, значит, в чем она основана? Что у вас из источника, вот, проволочка бежит, а, спинная волна или магнон, Что одно и то же. И здесь вот есть второй источник спинных волн, который служит затвором. А дальше вы смотрите, что у вас приходит на ваш исток, на третью антенну. Вот. Это полная аналогия с исток, исток, гейт затвор. Значит, в чем там интерес? А, а в том, что малым сигналом на гейте можно запирать полностью вот это движение магнонов. Как это делается? Вот здесь, на самом деле, очень хитрый материал. Здесь магнонный кристалл. Вот то, о чем я говорил, у которого есть некие запрещенные зоны. Вот, если как раз возбуждать вот здесь вот спинные волны в этой запрещенной зоне, то они никуда не будут распространяться. Вот, вот она здесь как раз показана вот эта запрещенная зона, Transmission 0, ну очень маленькая Transmission. Вот здесь на гейте возбуждаются спинные волны. А на источнике возбуждаются спинные волны, которые не находятся в запрещенной зоне, вот здесь, которые которых хорошая пропускающая способность. Вот они бегут, спокойно бегут, но когда вы прикладывать вот здесь переменные напряжения, у вас возникают эти спинные волны хоть и в запрещенной зоне, но они локально как бы находятся, они просто никуда не распространяются, они локально стоят. И чем больше сигнал, тем их больше накапливается, начинается рассеяние на этих спинных волнах, и у вас поток тормозится. Вот это как бы реальный как бы, образец, который использовался, довольно большой, макроскопический, конечно. Вот эта логика нарисована в трехмерном виде. Вот эти спинные волны распространяются как квазичастицы, и красненькие — это как раз-таки стоящие вот эти, ну никуда не убегающие волны в запрещенной зоне. При определенной мощности, на них сильное растение происходит, и как бы затвор запирает наш канал, спиновый канал. Вот это реальный эксперимент. Значит, мощность затворе от 0 до 80 милливатт. Вот при 80 мВт у вас ничего не происходит на а, ваш дрейн. Вот. То есть это сигнал на дрейне по времени. Когда у вас открыт полностью канал, вот сигнал прихода спинного волн на дрейн очень хороший. Когда канал закрыт, ничего не приходит вот это такая логика макдонного транзистора дальше можно как бы это использовать но нужны конечно какие-то усилители которые оставить чтобы они как бы задухающий сигнал потом усиливали дальше. вот теперь другая логика основана сейчас извините основана как раз вот этих э, взаимодействующих э, волноводах которые находятся друг около друга. Значит, вот здесь показана такая схема. Это не эксперимент, это микромоделирование, а это вот эксперимент. Ну, я раньше вам показывал, примерно похожие картинки. Значит, тут немножко сложнее ситуация. Тут, видите, два, два сопряженных элемента. Вот здесь вот есть сопряженные волноводы, и вот здесь вот есть сопряженные волноводы. Они так вот подобны расстоянию между ними, их длины, чтобы происходило такое взаимодействие. Значит, если у нас здесь... А идет спинная волна, здесь не идет, то здесь они разделяются на 2. Дальше эта спинная волна идет, и она проходит по этому каналу, по этому волноводу. Вот. Это ситуация 1010 Дальше, если у нас по волноводу А ничего не идет, а идет по волноводу B, 0,1, она опять разделяется, потому что симметричная ситуация, на 2 идет здесь и опять попадает в эту волновод S, получается 0.1.1.0. Но если вы пускаете по обоим волноводам, 1.1 делаете, то уже э, ситуация меняется, она не раздваивается, потому что от мощности тоже зависит как-то да, каплик между, взаимодействие между волноводами, и все уходит на, на верхний волновод, вот сюда там такая удвоенная спин волна мощная идет, вот. А за счет того, что она очень мощная, опять-таки влияние, вот этого, влияние от, от каплинга чувствуется и уходит все в нижнюю волну, вот в с. Получается 1,1, 0,1. И это получается такой вот магнонный полусуматор. То есть если у вас было бы тут еще 0,0, то тут тоже было бы 0,0, ничего не происходит. Вот. Это как бы просто некий арифметический как бы устройство, которое может складывать в двоичном коде. Вот. вот такие вот перспективы люди показывают. Это еще не устройство, это только некие вот а, показательные эксперименты, которые говорят, что такое возможно сделать, к этому люди идут. Значит, уже ближе к концу мы подходим, и я хочу сказать про второе направление интересное с точки зрения спинных волн — это база конденсации. Значит, почему он интересен? Спинные волны — это вообще квазичастицы со спином с целым спином один. То есть они подчиняются статистике базы Эйнштейна. Это значит, что они могут все свалиться на один уровень, нижний, при этом при охлаждении. Но если мы будем охлаждать, у нас все, все спинные волны пропадут просто-напросто, да? если мы в ноль уйдем, то что их надо, в... это некие возбуждения. Вот, поэтому тут не так, не так не сработаешь надо немножко по-другому действовать. Вот давайте посмотрим, как люди действуют. Значит, надо посмотреть на нашу вот эту дисперсионную кривую. Помните, я говорил, что она вот такая хитрая, сначала падает, потом увеличивается, вот есть некий минимум. Вот этот минимум как раз область, куда и должны скатываться все спинные волны при базе-конденсации. Вот тот самый нижний уровень. Значит, и вот реальный эксперимент люди проводят. Они возбуждают э, такой проволочкой, опять-таки антенной, спинные волны. Там такое хитрое параметрическое возбуждение параллельное. А, в общем, вот, частота 14 ГГц, она, ф, этот фотон дает две спинные волны, два магнона с частотой 7 ГГц. Вот, Раздваивается на этой половинке, еще и на этой половинке, на самом деле, второй возникает. Вот. Довольно такая эффективная накачка. И что люди видят? Вот если мы эту картинку повернем вертикально, да, вот по оси y отложим как раз в вектор, то в для определенного волнового вектора мы видим очень сильный максимум. Вот он. То есть здесь как раз-таки накопление происходит э, квазичастиц на, на этом уровне, скажем так, э, с этой длиной волны. Э, ну, это и есть как бы образование базаканосата конденсата. Более того, если у вас мощность большая, накачки очень, то у вас никакого-то не возникает. Там такая очень перегретая получается, э перегретый газ магнонный. Вот. Но если вы выключаете накачку, то у вас э через некоторое время все собирается опять на этом уровне, и какое-то время существует Там буквально, ну не знаю, 300 секунд. это тоже базе конденсат живущий. Вот это экспериментальное подтверждение базе конденсата. Более того, эти базе конденсат, у него одна длина волны, он находится в, как бы в когерентном состоянии, то есть мы можем стать одной волной функцией. Но помните, я говорил, что у нас параметрическое возбуждение возбуждает база конденсат с двумя как бы длинными, ну, двумя волнами Одинаковой волны, но распространяются эти волны в разные стороны. Если у вас маленький достаточно объект, то эти волны будут отражаться от стенок, возвращаться, интерферировать между собой. И вот это, в эксперименте наблюдали, вот это картина интерференции как раз-таки вот этих двух базе-конденсатов от разных половинок персионной кривой. Вот. вот эти характерные там интерференционные полосы мы видим. Так, ну и последний как бы красивый эксперимент с базой конденсатом, как люди сделали, они попробовали сделать сверхбыстрое охлаждение на, на наноструктуре. Вот здесь вот такая вот э, линия — это тот самый ЖИГ шириной 500 нанометров, толщиной 70 нанометров, он сверх покрыт, покрыт платиной, а все это лежит на большом кристалле там 3G, под, под, подложка для ЖИГа, вот. И запускает импульс тока, квадратный импульс тока, вот такой вот, по этой проволочке. Она разгревается, и у вас, ну, система приходит от комнаты к температуре 415 кельвин. Ну, примерно на 115 градусов повышает повышаете температуру. Вот. Потом резко вы отключаете ток, и вот происходит резкое охлаждение, потому что огромное, тут у него как бы подложка массивная, теплоемкая, теплородость хорошая, она снимает температуру, фононы резко охлаждаются, остается некий такой перегретый газ магнонов, который охлаждается и конденсируется опять-таки в базе конденсат. Вот это наблюдалось в эксперименте вот по времени разрешения. Значит, это просто спектр ваших спинных волн, Тепловых, магнонов, никакого нет возбуждения дополнительного, просто тепловые магноны. Вот основная мода — это мода, стоячая мода, то есть там вторая мода внутри пленки толщиной 7 сантиметров, потому что у нас пленка ограничена. Это мода, связанная с том, что у нас ограничено по ширине пленки, спины волны. Вот, это не так важно. Важно, что когда мы начинаем нагревать, вот импульс начался, Частоты падают, потому что магнитность уменьшается нашей системы из-за нагрева. Вот. И когда мы включаем резко нагрев, у нас в, на этой частоте, на которой должно происходить возникать база конденсата, то есть на этом минимуме, как раз резкий-резкий сигнал возникает это как раз возникновение базы конденсата, который потом восстанавливается. Вот, Но тут существует, видите, всего лишь там 50 наносекунд. Такие очень маложивущие. Объекты, вот. Ну и наверное, я пришел к концу. Хочу сказать, что у магноника это молодая еще пока и очень бурно развивающаяся область физики. Естественно, главное, как бы стремление людей использовать магнонику для каких-то вычислений. Потому что у нас в чем преимущество, я, может, не сказал еще: в том, что когда движется спинная волна, заряд не движется. То есть нет никакой диссипации заряда. Вот, энергия — этого упражнения очень маленькая, в принципе. Ну, там, это гигагерцы, а, как бы энергия Магнона — это HNU, да? Вот получается там микро микроэлектрон-вольты. Вот. А, и вот уже выходят а, дорожные карты, как должно развиваться. Roadmap Magnonics, Roadmap Spinway Computing и так далее. И очень большое там число соавторов — 70-80 человек. Очень много направлений различных, как все это делать. Просто это, в общем, так бурно развивается, лавинообразно, скажем так. Во что вылезть, пока непонятно. Будет ли реальное устройство? Сложно сказать. Наверное, когда-то получится что-то сделать. Все, я заканчиваю. Спасибо за внимание.